Там живет моя мечта, Та, что сердце забрала. Страстным взглядом опалила, Ты любовь мне подарила. И теперь я сам не свой, Что ты сделала со мной, Милая моя, нежная. Далеко, далеко где-то, Там осталось наше лето, Сердце берет. Шум волны, заката, краски Ты пришла ко мне из сказки Из волшебных светлых грез, Словно свет легких звезд. Милая моя, нежная Ты как солнце, ты как песня Я хочу с тобой вместе Дни ночи рядом быть Не могу тебя забыть Ты как солнце, ты как песня Океан любви я тебя одной храню, потому что я люблю Милую мою, нежную Там живет моя мечта, та, что сердце забрала, где ты бродишь мое счастье, все моё мое части И не знаешь, что любя Умираю без тебя Милая моя нежная Ты как солнце, ты как песня Я хочу с тобой вместе Дни и ночи рядом быть Не могу тебя забыть ты как солнце, ты как песня, Я любви небесной Для тебя одной храню, потому что я люблю Милую мою, нежную Я хочу с тобой вместе Дни и ночи рядом быть Не могу тебя забыть Ты как солнце, ты как песня Океан любви небесной Для тебя одной храню Потому что я люблю Милую мою, нежную Ты как солнце, ты как песня Что я люблю милую бою, нежную.